Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Есть в итальянской кухне очень странные, на первый взгляд, рецепты. Ну, например, паста и патата алла неаполитана. В переводе это означает паста, одно в смысле макаронные изделия и картошка по-неаполитански. Так вот подумаешь, на первый взгляд, тесто и картошка, фигня какая-то. Но я вот, например, родился в Татарии, которая позже стала республикой Татарстан. И там, например, самый распространенный суп – это сарпа. А сорпа это суп с лапшой и картошкой. Если не шарахаться сходу от этого сочетания, то можно, наверное, найти в самых разных кухнях мира ну, сотню рецептов, где прекрасно уживаются эти два продукта. Ну, вспомните, например, пирожки с картошкой. Нормально же. Или вареньки с картошкой. Вот то-то и оно. Короче, я решил попробовать. А, правда, для того, чтобы приготовить совсем уж аутентичный вариант, монетки пришлось мощно покататься по самым разным магазинам. Сложнее всего пришлось с правильным сыром. Нужен итальянский сладкий провалоны и настоящий же пармезан. Впрочем, вам никто не запрещает попробовать приготовить это блюдо и с другими сырами, а то и вовсе без них. Приступим. Для начала надо приготовить зажарку, а в нее идет либо панчетто – это сыровеленная свиная грудинка, либо гуанчали – это сыровеленная щековина, либо прошутто – это сыровяленый свиной укорок. Я решил сегодня по-богатому все устроить, поэтому взял и панчету, и окорок. Но в Италии вегетарианский вариант этой пасты есть, то есть вовсе без панчеты, окорок и тому подобного. И всю эту красоту нужно слегка обжарить на оливковом масле экстра-вежен, такого, такого ароматного, знаете с горчинкой. Это важно, рафинированно не подойдет. Ну и пока процесс идет, надо нарезать овощей. В дело пойдет сельдерей стеблевой, лук, морковь, чеснок. Тоже, кстати, предмет для споров. Насколько мне удалось выяснить, прошерстив просто тысячи источников, сельдерей есть практически всегда в этом наборе. Лук очень часто, а морковь встречается гораздо реже. Итальянцы настаивают, что вот этот вот хвостик, эту сердцевину, нужно из чеснока вырезать, потому что он остроту не дает, а дает неприятную горечь в блюду. Что тут с нарезкой? Все, можно добавлять овощи. Обжариваем минут 10-15, периодически помешивая. Огонь все такой же, слегка ниже среднего. За это время нужно подготовить картошку. Ее иногда просто отваривают, но чаще обжаривают вместе с овощами, когда они уже обжарятся. Тут тоже есть тонкости. Ну, понятно, надо ее очистить, чтобы не темнело, укладывая в холодную воду очищенную. А вот дальше все нужно делать очень быстро. Нарезаем кубиками, и вот их-то ни в какую воду класть уже не стоит. Иначе вода смоет весь крахмал со всех этих кубиков, а он в соусе важен для кремовости соуса. Поэтому еще раз режем быстро. Так, все готово. К этому времени овощи разошли до кондиции. Легко посолил, теперь обжариваем все вместе минут 5-10. Время обжарки зависит от э, размеров вашей посудины. Вернее, даже не от размеров, а от площади дна и от количества картошки в ней. Чем большее количество картошки одновременно соприкасается с дном, тем быстрее идет обжарка. Я пока нарежу проволону и пармезан. Способ нарезки не очень важен, все равно судьба этому сыру растворится в соусе. Еще понадобится 4-5 штучек помидорок черри, они в блюде нужны для баланса, кислоты добавить. Не обязательно использовать именно черри. Можно ложку томатной пасты положить, можно посаду. Ну, это протертые томаты, слегка уваренные для густоты. А Можно консервированные томаты в собственном соку использовать. Пока болтал, и время подошло. Пора класть их сюда. Кислота, вообще-то, очень сильно замедляет приготовление картофеля. Он стеклянистый становится. Но сейчас к этому времени э, поверхностный слой картошки уже абсолютно готов, поэтому вместе с помидорами можно спокойно готовить. Кислота внутрь картофеля просто не пройдет. Так что минуты 3-4-5 обжариваю все вместе, а затем доливаю воду и варю. Традиционно итальянцы в этот рецепт используют смесь разных видов пасты. Ну, у них же сами знаете, да, для каждого соуса своя форма, свой размер пасты, свой тип. А сразу все они частенько не съедают. То есть в каждом пакетике остается понемножку остатков. Все эти остатки они в одну кучу собирают. Получается эдакий набор, в котором все подряд. Вот в подобного типа рецепты и идут обычно такие наборы. Понятно, что это не обязательно. Используйте ту пасту, которая есть у вас дома. Просто я сегодня стараюсь максимально аутентично приготовить. Уже солил картошку, но явно мало. Ну и перца сюда немного. Ну и доводим до кипения, хорошенько поработав лопаткой. Это чтобы сняться одна слой крахмала картофельного и прижарок, то пригорят и испортят вкус всего блюда. Ну варить картошку до готовности надо тоже естественно периодически помешивая. У итальянцев в каждой семье свои секреты приготовления разных рецептов пасты. И самые необразованные слои населения носятся с этими рецептами, как дурин списанный торбой. У, у маломальски грамотного человека эти секреты ничего кроме смеха не вызывают, понятно. Ну, ну, потому что секретами это все является разве что для вчерашних школьников. Суть же, блюдо проста, как перпендикуляр. Хотите добавить блюду блюдо больше аромата поджаристых овощей и картофеля? Обжаривайте, как я показал. Хотите больше сладости? Ну, увеличите долю овощей, которые эту сладость дают. Долю лука и моркови. Хотите больше остроты? Больше чеснока добавьте. Хотите более нейтральный вкус? Ну, не обжаривайте картошку вместе с овощами, а отварите ее. Вот и все тайны Мадридского двора. А божественными откровениями эти секреты кажутся только совсем уж недалеким людям. Картошка уже практически сварилась, пора добавлять пасту. Сейчас паста начнет активно впитывать себя в бульон, поэтому по необходимости я буду подливать кипяток. Большинство пасты из этого набора у меня требует варки до полной готовности 8-10 минут. Так что минут через 7-8 я добавлю сюда сыр. Сейчас пармезан разойдется, я добавлю провалоны, сразу же выключу нагрев, перемешаю и может садиться за стол. Посмотрите на это чудо. Как говорят испанцы, кремоса и мелоса. В переводе что-то вроде сливочно медово. Ну, в данном случае речь не про мед, понятно, а про сладость овощей и кремообразность соуса. Вы видите эту кремообразную текстуру? Просто чудо какое-то. Я не могу сказать, что это какое-то безумно вкусное блюдо. Нет. Но оно классное. Очень кремовая текстура. Картошка. Вкусная паста. Вкусные макаронные изделия. Кислинка легкая от помидор присутствует. Классные сыры. Панчетто. Наверное, даже и не сильно обязательно будет. И без нее будет классно. Надо просто попробовать. Общий принцип, я думаю, мне удалось вам показать. Я тот еще специалист. Прямо сам скажу, потому что я это блюдо приготовил сегодня в первый раз. Я, да, я изучил. Тысячи разных источников, перечитал кучу литературы на эту тему, посмотрел кучу поваров на итальянском. Сложно понять итальянский, потому что испанский-то я спокойно смотрю канал, а вот итальянский язык, он всего лишь похож на испанский, но тем не менее, что-то понять можно. Вот И как мне показалось, я смог донести в этом ролике до вас общую идею этого блюда. Также попробуйте, приготовьте, и, может быть, в свой домашний обиход ведете еще одно вкусное итальянское блюдо. Огромное спасибо за компанию, за лайки. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь, придурите мне дизлайк. Всем пока!